страничку, начиная вот со следующей, с четвертого поколения, вот четвертое поколение, с каждой покупки стартового пакета ты имеешь 250, 250, 250, 250, с 7 поколений за новые покупки, то есть за покупки стартовых пакетов 500, 500, 500, 250, 250, 250, 250, 250. И это очень хорошие деньги. И я называю вот этот бонус развития уже пассивным доходом. Я вам сейчас открою просто свой кабинет, да, и я вам покажу. В течение вот дня иногда вот, знаете, по 500, по 250 рублей поступает, по 5, по 7, по 10 раз. У меня сегодня в команде, в Омске, в моей команде, есть девушки, которые, да, зарабатывают до 5, до 7 тысяч рублей в день. Почему? Потому что вот запустили первую линию, пошла дубликация туда вниз. Пошли новые покупки. А почему идут активно новые покупки? Да потому что продукт востребованный. Да, люди просят, люди хотят, люди получают результаты. И мамы, дети, и взрослые, и пожилого возраста абсолютно все. Вот понимаете, когда у мужчины проходит простатит от 14 и от 18 диагона, и он ночами не носится в туалет, и у него восстанавливается мужская сила, там 60-70 лет, то вы знаете, он об этом рассказывает, и поехала в Сарафанной ради, и у нас очень много мужчин. Очень много мужчин, понимаете? Вот они, ваши деньги. Бонус развития, да, вот этот первый вид дохода, он классный. И бонус развития, выплата, да, вот этих денег мгновенно. пошла оплата стартового пакета, на любом поколении, да, все, вы получили свои деньги. Вывод на карточку Сбербанка. Вы можете тут же поставить на вывод, сделать верификацию в личном кабинете ваших паспортных данных, и вы тут же выводите деньги. Вот, если вы не хотите выводить деньги, да, на карточку, обналичивайте через склад, потому что вот именно с таким продуктом на складе у руководителя склада всегда каждый день по 20-30 тысяч рублей, понимаете? А то и больше бывает. А вот И поэтому тут обналичивание через склад даже вопрос в этом не стоит. Или же человек хочет купить продукт. Налогин А руководителя склада отправляет он свои деньги, покупает продукты и использует. Пожалуйста, ради Бога. А вот. Поэтому, вы знаете, вот эти деньги есть сегодня. Люди получают эти деньги, это достойный доход. Вот второй вид дохода, да, это повторные покупки. Да, первое поколение 10%, все.. 4, 4, 4, 3, 3%. С 7 поколений вот эти повторные покупки. И вы получаете эти деньги. Дальше вот видите, да, да, вот он, это лидерский бонус. Видите, лидерский бонус состоит как бы из двух частей. Да? Вот видите, темно такого зеленого цвета, да, он идет по накопительной. Мы работаем в балловой системе. Один флакончик 750 рублей – это 375 баллов. Это 375 баллов. Вот смотрите, вы и ваша команда вместе надали 25 тысяч баллов. У вас лидерская ставка, лидерский бонус 6%. Как только вы стали менеджером – 9%. Как только у вас 300 тысяч баллов – 12%. Как только вы сделали директора – 15%. Но это идет по накопительной. Вы можете это сделать за два месяца, за три месяца, за полгода. Каждый человек, он сам определяет скорость движения в этом бизнесе. Понимаете? Бонус развития вы получаете, бонус оборота вы уже, вы даже с одного человека получаете, да, и пошло вот это движение. Вот, и все, и по накопительной у вас накапливаются баллы. Даже вот смотрите, Леонид и Люба, я вам скажу, если вы, если кто-то у вас, Потребитель, просто потребитель, который пришел в систему, да, и он говорит, у меня нету пяти тысяч, да, но я готов сегодня купить там один Виаргон, два Виаргона, да, он покупает эти Виагоны, он считается потребителем. И вот такому по потребителю компания, если этот потребитель покупает по два Виаргона, платит в бонус развития. Первое поколение 250. Второе поколение 250, третье поколение 250. А бонус оборота платит потребителю 10%, 7%, 4%. Потребитель тоже зарабатывает деньги. И таких потребителей они у нас тоже есть. Да? А потом они видят у них, хоп, уже в офисе 100 тысяч баллов. Да? Они фактически имеют оборот менеджера. Естественно, этот человек покупает стартовый пакет и уже по полной программе он получает все деньги. Да? И здесь вот здесь дальше, видификации, да, это директор, сейчас Такой. я перелесну, это директор первого ранга до директора пятого ранга. Видите, вот они ступени идут, да, директоров. Вот я сейчас нахожусь в директор третьего ранга, да, директор третьего ранга, это 24%, это очень хорошая ступень, да. И что здесь мы с вами наблюдаем, когда ты достигаешь статуса директора третьего ранга, за каждые 100 тысяч рублей того оборота, Компания еще отдельно начисляет тысячи рублей. Вот смотрите, 9-3-го ранга, 24%, это 750 тысяч баллов. Это где-то полтора миллиона рублей, да? Вот, миллион пятьсот. Это примерно дополнительно еще 15 тысяч рублей. тому, что вы имеете, да, если бонус развития, там, 40-50 тысяч, ну, у нас сегодня начиная с 1000 и до 40, 50, 60 тысяч есть. У меня есть одна такая дама, да, Елена Задорожная. Вы знаете, она как, не знаю, как звезду, как, как, как назвать-то ее даже, не знаю. Она буквально за три месяца сделала директора, и сегодня у нее каждый, дневный, каждый день вот этот бонус развития составляет 5-6, редко бывает, когда 3000 рублей в день. Вот, понимаете, в день. Вот. и, конечно же, вот эти бонусы компании сегодня платят. Вот как платится вот этот лидерский бонус? Это уже вот третий вид дохода, да, я вам сейчас вот покажу ее. Тут берется вот, вот давайте, вот, мочу, а, никуда пошла. О, не там двинула. Давайте вот эту вторую табличку, вот эту табличку возьму, да. Вот он. Как считается вот этот лидерский бонус? Вы, например, девка четвертого ранга, да и у вас групповой объем 1 650 000 баллов. Но у вас в первом поколении директор первого ранга, второго, третьего менеджер и директора второго ранга, да? Вот берется разница ваша процентная ставка и процентная ставка участника первого поколения. И смотрите, здесь умножается на товароборот, вот именно с первого и там дальше, да? То есть в течение вот с первого по 30 число. И вот получается, вы с директора первого ранга имеете 9000 рублей. И вот следующий человек показывается, да, следующий участник вашего первого поколения. У вас 27%, минус 21% это директор второго ранга. Его объем 350 тысяч баллов в этом месяце. Вот она 21 тысяча рублей. И вот таким образом ваш лидерский бонус... В статусе директора 4 ранга составляет уже 84 тысячи рублей. Понимаете? Вот. И сегодня компания платит эти деньги. Есть различные бонусы еще, да, знаете, премии изобилия есть, да. Потом есть э, э, за стабильность успеха, да, бонус потребителя. Вот он есть классный, хороший бонус, да, бонус потребителя. Вы знаете, вот этот бонус потребителя, он сделан для врачей, для тех людей, кто любит продавать. Таких людей сегодня очень много у меня в команде. И вот если вы делаете ежемесячно 3000 баллов, да, то вы участвуете в распределении 1% от оборота компании. Да. И ежемесячно это получается где-то, ну пусть это небольшая сама, но 3-4-5 тысяч да, рублей дополнительно идут, если у него очень много вот именно этих виагонов. Бонус организационный, бонус звезда. Вот когда вы директор 10 ранга, вы участвуете уже в бонусе 5% от всей компании. Премия «Звезда», когда вы принимаете активное участие в социальной, деловой жизни системы. Вы знаете, я вам хочу сказать, что вот действительно компания своим духом отличается от просто сетевых компаний. И перспективы компании сегодня велики. Я вам хочу сказать, что мы даже не сетевая компания. Да? Почему? Потому что, вот смотрите, Леонид Люба, мы сейчас называемся сообщество системы активного долголетия. Когда вы уходите на сайт, да, да, на сайт а да, вы можете в разделе Видео посмотреть. В сеть конструктора дохода сегодня платят 70% от дохода компании. 70%. Почему компания платит такие деньги? Вот если вы посчитаете бонус там развития только все семь поколений, это командная работа, вы работаете. У меня есть женщина одна, Конюшкина Татьяна, она врач. Она пригласила девушку одну, а так как замахнулась, и вы знаете это, Конюшкина врач сидит спокойно ежемесячно по 20-30 тысяч рублей зарабатывает и все. И вот она сегодня ко мне в офис пришла, почему я про нее вспомнила. Я начала с ней беседовать, я говорю, Татьяна, да вы что? У вас вон она идет-то, надо подписывать, приглашать, да, она врач. И вот она сейчас дает информацию, подписывает, у нее много потребителей, да, ну, дополнительные деньги, понимаете? Mm -hmm. А вот, то есть есть вот э, знаки, серебряный знак, золотой знак, да, а вот даже есть ордена за стабильность успеха, конечно, все это ожидает вас. Ожидает, вот если мы сегодня с вами принимаем решение и активно действуем. Вот, нет, я знаю, что ты был во многих компаниях, да, я знаю, что ты сидишь в интернете, ты ищешь доход, понимаешь? Но иногда, а знаешь, стоит найти компанию, где есть хороший продукт, вот именно продукт, который востребован, и движется по сети, понимаешь? Продукт, который хотят люди использовать, просят и ищут и получает результат, потому что сигнальная молекула, она мгновенно начинает работать в организме, и поэтому люди идут и покупают этот продукт. Они идут и покупают, идут и покупают, идут и покупают. А вот если, Люба, вы в Новокузнецке сегодня захотите открыть склад и офис, то плюс дополнительно вы будете иметь 12% от оборота, то, что будет проходить вот именно в этом городе через ваш склад. Поэтому возможности открыты. А вот скажите, у нас никого в городе нет больше? А в Новокузнецке? Кто да, кто-нибудь занимается. Вот образом? вы знаете, в Новокузнецке нет склада, я точно знаю. А в Кемерово? Кемерово тоже, тоже нету, В Кемерово знаете, тоже нету я склада. Я смотрел на сайте Кемеровской области Алтайского края, только Алтайский край, Аднолита Лиханова. Вот, вы знаете, я вам хочу сказать, вот этот регион, да, Алтай, вообще вот гор, горный Алтай и дальше там, да, все свободно. И я Лиде Лихановой говорю, Лида, ну что ты сидишь? Вот такой большой рынок перед вами, да, это вообще просто офигеть. Тут нужно действовать, действовать, действовать. И еще скажу, Леонид, вот ты сидишь в интернете, да, еще по интернету идут легко подписки. Вы знаете, я вообще человек, который строит бизнес всегда на земле. Я люблю офис, я люблю ставить систему, презентации, школы, обучение. А тут у меня подписалась ко мне на первую линию Копьева Татьяна. Она работает через интернет-технологии. И она начала меня, хангер, давай, все, через интернет тоже подключай, не только на земле, но и в интернете. И вот вы знаете, я и не сижу фактически, но у меня вот сегодня несколько серьезных людей подключились по интернету. А что я сделала? Я просто им отправила свою реферальную ссылку, вот так вышла, как к вам, да, дала информацию, они спросили, а как можно заказать Москву продукт? Я отправила им ссылочку, у меня там все есть, считай, и все, и как это делается, все, люди заказали, и начала строиться сеть. Потому что вот именно, да, компания помогает в этом. Фактически каждый день проводят вебинары врачи. Вот Ольга Лукашова, директор по развитию бизнеса, она во вторник-среду будет у нас в городе Омске. И вот если у вас есть желание, вы можете приехать на вторник, на среду, познакомиться вот именно с руководством компании, это директор, развития, директор по развитию бизнеса. Она сегодня открывает школу бизнеса, это школа личностного роста. То есть человек, он действительно становится кем-то в этой жизни. Не только продукт, не только маркетинг-план, но именно это командная работа. Вот она учит, она очень интересные тренинги проводит, живые такие, действенные. Вот, и поэтому, если есть желание приехать и посмотреть, пообщаться, услышать наших врачей, посмотреть, как мы в Омске работаем, то добро пожаловать. Ну, а вы, Люба, в вообще первое будете. Вот смотрите, здесь еще схема какая. Когда вы открываете склад, да, 50 тысяч рублей необходимо для открытия склада. Но компания вам отправляет товар на сумму 100 тысяч рублей. И все, и вы двигаетесь дальше. Вот как проводить там оплаты и так далее, и так далее. Вот стопроцентная помощь с моей стороны и от Лиды Лихановой, потому что у Лиды тоже есть скорбь, она этим занимается, она знает это дело хорошо, а вот я постоянно на связи. В 12 ночи я включаю компьютер, в 6 утра включаю, Леонид. А, Да я уже заметил. Хамдея, это 100 тысяч дает компания, как бы 50 ты платишь, а на 100 тысяч товар дает, да? Да, да. Ты 50 тысяч отправляешь, там есть данные, да, а на 100 тысяч рублей товар высылается. И все, и ты начинаешь работать. Вот вы знаете, я просто в тихом шоке. Я балдею от того процесса, который проходит, происходит сегодня у нас в офисе. Вот я буду в понедельник в офисе, да, я завтра просто решила взять выходной, не пойду в офис, да, и я вам покажу наш офис, да, и покажу людей, люди, люди. У нас склад был, у нас офис, знаете, почти, 3, почти 40 квадратных метров, 38 там с хвостиком, да, и склад был в этом офисе. Но сейчас мы этот склад... Отдельно открыли еще один кабинет, склад, чтобы склад отдельно был. А это вот у нас зал для работы, для презентации. Молодежь идет. Люба, молодежь идет. Вы знаете, оказывается молодежь больная вся. У них мастопатия в 20 лет, у них кисты всякие, со у каждого второго проблема. А вот кишечники эти угри. А от угри... Появился у нас 32-й виагон классный такой, гипоталамус. На почечнике вы даже не представляете, какой это виагон, да? Он, знаете, нормализует выработку гормонов в организме человека. Так это вообще, вы знаете, это супер. А вот, это спасение для очень большого количества людей. И поэтому продукт востребованный, да, он сетевой, вот этот продукт. И я просто балдею, получая наслаждение от этого продукта. Вот, и поэтому вот такие дела, Люба, вот, поэтому вы можете быть первооткрывателем, ну, а ты, нет, ты тоже в числе первых, получается, находишься, почему? Потому что, ну, фактически Лида только-только-только двигается, она все никак не может распрощаться со своим арго. Я у нее спрашиваю, Люба, ой, я у нее спрашиваю, Лида, ну, вот скажи мне, пожалуйста, сколько там получаешь-то, да вот, там даже десятки у нее нету. И вот ну, у нее есть клиенты, потребители, и вот она сейчас их потихоньку, потихоньку переводит вот именно на продукт системы активного долголетия. Ну, я Арго. с ней разговаривал, сейчас в Арго очень сильно упал ассортимент продукции, то есть у них дела плохи в Арго. Вот. Mm -hmm. я, я с ней разговаривал по этому посаду, там еще вот женщина сидела у нее, там тоже они сидят вместе, там всякие диагностику делают и прочее. Вот. И как бы, говорит, пока народу мало в городе, не то 28 человек, что ли она сказала. И да, нету, мало, а рынок пустой. Нету, нету активных людей. Вот, в основном, да, да, да, да. Леонид, вот ты знаешь, вот тебе нужны деньги. Вот я тебе хочу сказать, люди идут в различные пирамиды. Несут, смотри, по 20, по 30 тысяч рублей в надежде заработать деньги. А вот когда ты запускаешь вот эту дубликацию, да, запустил вот эту дубликацию. 5, 25, 125, первая линия у тебя один человек сначала, 2, 3, 4, 5, 10, все, хопа вниз пошли эти деньги. Вот смотри, 500, 500, 500, 250, 250 и пошло, и пошло, и пошло, и пошло. Я монголю подключила в сад. Да ты что. Да, ты все, молодец. у меня человек сидел в Омске 6 месяцев, я его учила, учила, учила, это монгол вместе с женой, он на у нас в Омске торговал. А я его подсадила на сад. Все, он у меня поехал в Монголию, и теперь в Монголию у него пошли подписки, да, и мы с ними каждый день на связи, у него склад, вот после вас я сейчас с ними буду связываться, они на связи. Бизнес строится легко, вот. И поэтому, Леонид, я тебе предлагаю, ну, просто зарегистрироваться на первую линию к Лиде Лихановой, а вас, Люба, на первую линию к Леониду, и мы с вами в одной команде будем двигаться и строить этот бизнес. Я, конечно, с удовольствием. Но дело в том, что я вообще никогда этими делами не занималась. Ну, хочется. А вы знаете, очень это хорошо. Люба, я вам скажу, это даже хорошо, что вы этим никогда не занимались. Знаете почему? Потому почему? что вот именно система активного долголетия, вы знаете, это не просто какая-то вот очередная, знаете, система, которая лечит человека. Это нечто большее, понимаете? Это здоровье. Принеси, пожалуйста, мою сумочку. Это здоровье, это красота, это молодость, понимаете? Это, это вообще радость жизни, это счастье возвращается в семью. Совершенно другие отношения даже бывают. Вот смотрите, 29-й биогон, да, это вот гипоталамус. Он восстанавливает память, он восстанавливает, нормализует такие процессы, я вам скажу, как сон, да, да. Сон, ночь. И в общем люди просто чувствуют себя хорошо. Они идут и покупают, и покупают, и покупают. И ты знаешь, да, когда люди вытаскивают и начинают покупать на 10, на 15, на 20 тысяч продукт, я просто иногда удивляюсь от этого. Думаю, вот, люди ждали давно уже этот продукт, понимаете? И легко. А то, что вы не имеете опыта работы, здесь не надо большого опыта. В работе со складом я вам буду помогать. Вот. И поэтому вот давайте мы сейчас будем регистрироваться. Я сейчас найду логин э, нашей Лиды Лихановой. Леонид, ты готов? Давай это потом сделаем. Зачем потом? Давай сейчас, сейчас. Сейчас, И сейчас. Уже... сейчас. Смотри, почему сейчас? Дело в том, что у тебя появится реферальная ссылка. Ну, понятно, понятно. И ты сегодня уже начнешь, да, я тебе хочу сказать, рассылать вот эту реферальную ссылку свою, да, я сейчас открою кабинет, реферальную ссылку, и уже начнешь подписывать людей. Вот, подписки идут легко. Я тебя подключу в чат, и Любу подключу в чат, вы будете обладать всей информацией, вот, и будете... И при этом, у тебя вот такая прекрасная женщина, Люба, естественно, тут и думать не стоит, да, Люба? Мы можем... Да. Потому что ну, не всегда так получается, что чтобы такая женщина, вот смотри, пришла к нам на презентацию, слушает и говорит, да, возможно, это нужно. Вот. И поэтому Леонид тут и думать не стоит.